Нью-Йорк. Затем Вашингтон. Заковия. По нам плачет. Я за контроль в любом виде. Нет, прости, Таня. Когда над миром нависает угроза, я должен действовать. Но надежнее нас нет никого. В тебе. Разойдемся миром, Тоня. Это ты развязал войну. Ну все, мое терпение лопнуло. Карапуз! Привет, народ!